Природа – это то, что нас окружает, воздух, земля, вода. Человек живет среди природы и сам является ее частью. В природе происходят различные изменения. Сменяет друг друга день и ночь, меняет свое положение Солнца. Сверкает молния и гремит гром, извергаются вулканы, распускаются цветы, желтеют листья. Эти и другие изменения, происходящие вокруг нас, называются явлениями природы. Физика изучает физические явления. Примерами физических явлений могут служить плавление льда, кипение воды, движение автомобиля, молния во время грозы, радуга после дождя.